Вас приветствует магазин Sport Extreme Bike. Продолжаем наши обзоры про аксессуары для велосипеда. Перед вами два необходимых аксессуара для катания на велосипеде, для того, чтобы вас было хорошо видно на дороге и вне ее. Что дают данные два аксессуара? В первую очередь они показывают пешеходам и участникам другого движения, что вы приближаетесь. Это в первую очередь ваша безопасность. В наборе идут два, две мигалочки, белая и красная. У них в комплекте два светодиода очень ярких. Также есть три режима работы. Корпус у мигалочек не, водонепроницаемый. Вот такие режимы есть у мигалок. В комплекте идут батарейки, ничего докупать дополнительно не нужно. Устанавливать мигалки очень легко, у них резиновый корпус. И устанавливается она вот так вот, то есть натягивается и за крючок цепляется вторая часть мигалки. Цеплять данную мигалочку можно не только на руль и подсидельный штырь, но и на э, вашу вилку или же перья. Покажу вам поближе, как выглядят мигалки. Вот такой у них крючочек. Еще плюс данных мигалок, что они очень долго работают. В режиме мигания данные мигалки работают 160 часов, а в режиме постоянного свечения 80 часов. Очень хороший комплект, рекомендую. Фирма XLC. Модель называется Баги S02. Заходите к нам на сайт, вы сможете прочитать более подробные характеристики данных мигалок. И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры.